Положим между магнитными стрелками магнит. Поворот стрелок в определенные положения означает, что магнитное поле действует на стрелке. Положим лист бумаги с железными опилками на полосовой магнит. Опилки расположатся в виде цепочек. Наиболее сильное действие проявляется возле полюсов магнита.